Всем привет! С вами Ольга Дьяченко и канал Ближе к Телу. И сегодня я расскажу и покажу, как смоделировать трусики бразильяна. Один из вариантов, потому что в дальнейшем я вам покажу, как сделать трусики бразильяна другим способом и скомбинировать их с кружевом. Итак, что у нас э, должно получиться? У нас должны получиться вот такие классные трусики. Их особенность в том, что они выполнены, во-первых, из сеточки эластичной бельевой. Передняя деталь у них выполнена в один слой сеточка, вы в дальнейшем можете фантазировать как угодно украшать есть, переднюю деталь кружевом либо микрофиброй то есть комбинировать материалы по вашему усмотрению и самое главное спинка спинка либо задняя половинка она выполнена из двух слоев сеточки со швом по середине все чисто с лицевой стороны шов спрятан как бы вовнутрь и с изнаночной стороны тоже у нас вот эти вот припуски они спрятаны и вырезы для ног у задней половинки они со сгибом, то есть вот смотрите здесь нет ни резинки никаких швов, здесь просто сгиб. Два слоя сетка. Трусики бразильяна позволяют прочеркнуть красивые округлые формы. Если у вас ягодицы достаточно выпуклые, круглые, то такая модель будет смотреться на вас просто изумительно. И вот двуслойная сетка и не использование эластичной тесьмы по вырезам для ног на задней половинке позволяет сделать хорошую посадку трусиков и Трусики не будут пропечатываться у вас под верхней одеждой. Так что, девочки, работаем, шьем. Сейчас все покажу и расскажу. Итак, друзья, сейчас я покажу вам самое простое моделирование трусиков бразилиана. Самое главное отличие этих трусиков в том, что они достаточно открывают наши ягодицы. И те девочки, у которых ягодицы ярко выражены, то есть такие прямокруглые, очень ценят такую посадку трусиков. Они хорошо сидят на... Ну, скажем так, на ягодицах, да, на бедрах, и красиво подчеркивают вот эти вот все округлости. Поэтому, смотрите, открытость, она может быть разная, кто как привык. Но, ну, например, если я вот рисую, ну, допустим, эскиз, вот у меня это ягодицы, вот ножки. Трусики, посадка сверху, она может быть такая, как вам удобно. А вырез для ног сзади, он может быть более, например, закрытым. Но все равно проходит где-то посередине выпуклости ягодиц. И можно чуть их еще больше открыть. То есть, как вам удобно. Вот это все, открытость, вы регулируете сами. Теперь, работаем мы на базовой основе. Вот моя базовая основа трусиков слипов, М Классику, берите все, что угодно. То, что на вас уже отработано. И мы сейчас будем работать э, в основном с задней половинкой, потому что передняя меня устраивает. Передняя, э, она у меня остается без изменений. А вот э, заднюю половинку я буду видоизменять Самое главное, это что? Самое главное, вырез для ног Вот этот вот свести К прямой, но К прямой линии, потому что я вам сейчас покажу Трусики бразилиана Чтобы мы смогли их сшить таким методом Чтобы сетка Вот я их буду шить из сетки, вот такой красивой вырез для ног по ягодицам сзади вот да я не хочу обрабатывать резиночкой она у меня есть резинка это эластичная тесьма но я этой резинкой обработаю вырез для ног спереди а вот сзади вырез для ног я хочу сделать со сгибом. он так не будет перетягивать ягодицы во-вторых это интересная модель трусиков сеточку мы можем сделать в два слоя то есть поиграем вот этой тональностью спереди будет один слой сетки и вот, например резинка да а сзади это будет вот вот сгиб, и, естественно, раз сзади по вырезу для ног будет сгиб, значит, по середине задней половинки будет у нас шов, чтобы мы смогли все это дело собрать воедино. Для начала я базовую основу видоизменяю. Мне хочется, то есть мне так будет комфортно, я прибавляю один сантиметр в высоту. Это все просто, то есть к линии талии, вот здесь к линии верхнего среза, я прибавляю сантиметр. Давайте я вот так вот сделаю, чтобы не перегинаться на столом. Отрисую ее потом по лекалу, Естественно, на кальку буду переводить уже. Одинаково делаю по передней половинке и по спинке. Для чего я это делаю? Ну, для того, что я понимаю, что вот эта базовая основа, она мне немножечко чуть-чуть низковата. Хочу ее приподнять. И я буду делать боковой шов уже. То есть сейчас, если он у меня, ну, допустим, с учетом того, что я подняла все это дело, он у меня... Так, сколько здесь... 6 сантиметров, мне это много, я хочу сделать 4, поэтому сверху теперь от новоявленной, да, вот этой вот линии верха трусиков, от я откладываю по боковому шву 4 сантиметра, чтобы все это у меня было одинаково. Ну, вот у меня будет новый боковой шов, красная линия. Здесь вот я сведу передней детали все аккуратно на нет, вот, вот так вот подвожу. То есть такие нехитрые манипуляции. Все, передняя половинка, она у нас ну, готова. Обвожу. Вот это вот у нас пойдет уже на выброс. да? То есть новая линия, вот эти красные. А спинку по прямой. Но этого недостаточно будет. Вот просто так оставить по прямой недостаточно. Мне захочется еще немножечко вынуть, потому что это бразильяна. А, то есть ягодицы открою. В принципе, можно работать на базовой основе. Смотрите, чуть-чуть вот здесь вот, где-то на середине, то есть там, где у нас самая выпуклость ягодиц, я подсниму еще сантиметр на полтора и сделаю вот эту линию, она у меня теперь будет как бы чуть-чуть вогнутая, и сведу вот сюда вот на нет уже, ну, смотрите, при помощи лекала, вот так. То есть у меня теперь а, трусики по задней половинке стали чуть мельче, так, обведу я линию верха. Вот у меня теперь для бразильяна я сделала такую открытость, которая ну, меня устроит. Вот здесь где-то полтора сантиметра. Вы можете сделать два, два с половиной, то есть как вам хочется. Но ну, мне достаточно для моих ягодиц полтора сантиметра. Теперь перевожу на кальку только заднюю половинку, и дальше будем работать с ней. Итак, смотрите, я сразу перевела заднюю деталь а, с припусками на швы, прибавила к верхнему срезу. Сразу подписываем, девочки, чтобы не потеряться потом в пространстве, что это верх. И середина спинки Теперь смотрите, видно, что у меня эта часть выгнутая Но давайте я прям специально покажу Вдруг, если кто-то захотел еще больше а, сделать вот эту выпуклость Ну, допустим, вот давайте прям я утрирую вот так вот Потому что ну прям побольше открываем ягодицы Все-таки это бразильяна это Я уже по ходу вот сейчас работы поняла, что нужно вам еще показать Так, сразу делаем боковой шов сюда Ну, давайте вот к этому вырезу для ног припуск нам не нужен, потому что здесь будет сгиб. И теперь нам нужно вырез для ног привести в прямое, скажем так, положение. Потому что здесь будет либо фестон кружева. Кстати, как работать с кружевом бразильяна, я потом покажу еще в одном из следующих видео. Но мне нужно добиться того, чтобы сгиб сетки лег здесь ровно. И еще, смотрите, когда ягодицы выпуклые, чтобы шов вот этот вот здесь не стягивал, мы, должны, мы его и к прямой приведем и немножечко дадим вот эту вот свободу, чтобы красиво э, вырез для ног лег на ягодицы. Вот в этой части, смотрите, где-то от середины э, бедер, ну если у вас округлость и достаточно высоко, э, мы должны разрезать немножечко вот тут вот э, несколькими линиями. Раз, два, ну вот у меня небольшой размер, ну вот три раза можно вот здесь еще разрезать, сделать надрезы, не доходя до конца. То есть мы сейчас будем эту выкройку раздвигать, эту деталь. Наклонные вот такие. Если, смотрите, вы могли, например, для себя открыть ягодицы, сделать выпуклость, от, вот тут пониже только было у вас выпукло, а повыше шло бы по прямой. Вот начинайте разрезы от того места, где у вас вогнуто. Там, где прямое, ну там не нужно трогать, потому что это уже и так при, прямо, правильно? И теперь мы раздвигаем. Выкройку чуть-чуть, вот таким образом, сводя к прямой. Чтобы было удобно, вот давайте я вам покажу на, вот на этой, на миллилитровой бумаге. Отрисовываю просто линию красным цветом прямую и буду сейчас прикладывать. Я не вожусь бумажками, работаю прямо на, на том, что у меня есть. И вот смотрите, вы можете взять любой другой чистый кусочек кальки, да, или бумажки, но ну, я показываю на том, что он есть. Вот к прямой линии я свожу. Вот видите, точка, боковой шов, да, вот низ бокового шва. Вот у меня вверх. И я как можно больше делаю спрямление этого шва. Вот тут у нас не доходит до конца. Сейчас покажу, как дальше а, работать. Приклеиваю. Не бойтесь, что у вас будет очень сильная раздвижка, потому что вогнутость по линии вот, выреза для ног она у нас была небольшая. Но тем не менее, аккуратненько. Сводим вот так вот к прямой. То есть нам нужно добиться прямой линии. Здесь не так уж и много раздвигается. Дальше. То, что у нас вот здесь вот не дорезалось до конца. Ну, миллиметра не дорезаем. Смотрите, уводим все вот здесь вот. Так. Вверх сразу фиксирую, чтобы он у меня уже не уезжал. Средний шов Линия середины спинки Она у вас немножечко вот так вот ну, Станет вогнутой, непрямой Это не страшно У кого-то, вот просто у меня выкройка Я говорю, здесь мало, да, у меня было Вот этой округлости Если у вас вот здесь получится еще чуть побольше Вот посмотрите, у кого-то может быть вот так Уйдет вот эта вот слоночка И будет вот, вот немножечко вот так вот выпуклая Мы потом сведем когда будем отрисовывать среднюю линию, она у вас будет вот такая вогнутая. На что это похоже? Как у всех деталей брюк. Линия сидения, вот эта вот линия сидения, слонка, да, она как раз выгнутая. То есть средний шов задней детали у вас анатомически повторяет ну, ваш организм, да, то есть ваше тело. Поэтому здесь будет еще лучше посадка. Мы спрямили вырез для ног, там где нам нужно, а линию. Среднюю, среднего шва, середины, да, она у нас стала вогнутой. То есть, этого мы не боимся. Верхний срез, он ну, такой, какой остается. Все, свели вот к этому варианту. Просто не пугайтесь. У кого-то это получится чуть меньше, как у меня. Практически не будет видно вот этой вогнутости. А у кого-то чуть больше. И так, и так, это верно. Все, главное, мы свели выкройку к тому виду, который нам нужен. Теперь заново все это дело обводим, эту деталь, да как нам нужно. Заготавливаем заднюю половинку и уже переходим к раскрою. Как раскроить и как разложить на ткани, я вам сейчас тоже все подробно расскажу. Итак, трусики будут выполнены из сетки, как я и хотела. И смотрите, у нас будет каждая задняя половинка со сгибом в два слоя. То есть, я вот так вот складываю одну деталь. Это всего одна половина. И точно такую же мне нужно сделать вторую половину В принципе, можно аккуратненько сложить сетку сразу вдвое по кромкам Мне нравится вообще работать с сеткой А представляете, как такая вот яркая будет смотреться красиво, например, на загорелом теле Вот смотрите, аккуратненько, чтобы у нас ничего не переехало В два слоя и сразу еще раз в два Вот так вот со сгибом Фиксируем все это дело булавками и укладываем, смотрите, заднюю половинку, вот так вот вырезан для ног, к сгибу. Ну, я предпочитаю экономить материалы, поэтому вот так. Кстати, кружево у меня здесь лежит не зря. Задняя половинка может быть из кружева, и вы можете уложить фистонный край. Но я для вас приготовила еще одну идею с трусиками бразильяном. покажу в одном из следующих видео. Как еще раз обыграть. Там будет другое моделирование. Это тоже будет бразильяно, но чуть-чуть по-другому. Спойлер, девчонки. Уложили. Аккуратно прикололи. Припуски на швы у меня уже есть по верхнему срезу и по середине спинки. И вырезаем. Ну и, естественно, припуск должен быть по низу. Чуть-чуть еще 3 мм прибавлю, потому что буду делать закрытый шов. Я это учитываю. Припуски делайте такие, смотря как вы будете обрабатывать швы. Если у вас оверлок 5-6 миллиметров, 5-6 миллиметров припуска достаточно. Если у вас будет закрытый шов, то э, делаем чуть пошире. То есть туда-сюда, да, вот этот закрытый шов, французский его как называют еще, как удобно. Я, скорее всего, буду делать на оверлоке, потому что мне так тоньше, аккуратнее. Здесь уже будет 4 слоя сетки, поэтому ну, лучше как бы сделать потоньше. А тоже дает красивую, аккуратную строчку. Откладываем деталь спинки. Чтобы не потерять, не откалываем кальку. И теперь в один слой со сгибом э, вырезаем деталь переда. Укладываю вот так вот сгиб и прикалываю вырезаю. Все, детали кроя готовы. Теперь, зная наши приемчики, вы по моим видео могли уже научиться, как правильно пришивать резиночку к вырезам для ног, как правильно собирать трусики. Сейчас мы... Волшебным образом соберем эти трусики быстро и посмотрим, полюбуемся на готовый результат. Ну что, девчонки, по щелчку а, трусики сшиты, это достаточно просто. Главное аккуратненько работать с сеточкой, ну, либо с микрофиброй, смотря что вы используете. Ну, сетка удобнее. Итак, что у нас получилось? У нас получились трусики в один слой передняя деталь, это сетка. Я выбрала такой яркий цвет. Обработала вырезы для ног, обработала вверх, и самое главное, Ради чего все это было? Это, конечно, мы с вами моделировали модель бразильяна. Ну, как вы понимаете, у манекена нет таких округлых форм, как у живого тела. Поэтому, ну, как бы видно, что здесь задняя половинка, она двуслойная. Вырез для ног, смотрите, со сгибом. То есть он тоже достаточно такой упругий. Сетку, конечно, хорошо выбирать упругую, нормальную, такую бельевую. Не, ну, бывает такая, знаете, жиденькая, плохо растягивается. Наоборот, легко-легко растягивается такая вот она, прям, ну, жидкая так называю. То есть берем сетку хорошего качества и получаем в итоге никаких перетяжек на ягодицах нет. Естественно, на в фигуре а, трусики сидят вот так вот более мелко. У манекена не хватает этих мягких тканей. И а, задняя половинка, смотрите, она у нас вот такая вот двуслойная. Средний шов выполнен, я его выполнила вовнутрь. Можно на оверлоке, можно просто прямой строчкой. То есть один слой, независимо от второго. То есть один слой и изнаночка с изнанкой, я их потом совместила. То есть, если, например, вывернуть трусики, то с изнаночной стороны там тоже чисто. Чистый шов. Все швы, они друг к другу внутри у нас. Все. Вот такая вот простая модель, бразильяна, шейте, пользуйтесь и радуйте себя и своих, например, заказчиц. А с вами была Ольга Дьяченко, канал Ближе к телу, увидимся на следующем уроке.